Привет, поехали дальше. Меня часто спрашивают, собственно, где учиться маркетингу. И наверняка, выбирая между разными курсами, в том числе и придя на сумму маркетинга, ты рассматривал другие курсы, другие образовательные структуры. И, в общем, я не открою здесь никакого, никакой тайны. Здесь нет ничего нового для тебя. Есть вузы, есть дополнительное профессиональное образование, есть куча онлайн-курсов которые выдают сертификаты либо никакого образца, либо, если у них есть образовательная лицензия, то выдают сертификаты государственного образца, иногда и о повышении квалификации. Возникает вопрос, собственно, окей, а где мне учиться? И у меня есть, в общем, не так уж много ответов. К сожалению, системно маркетингу почти нигде не учат, кроме, собственно, вузов. Вузы — это полезная вещь, с моей точки зрения, для формирования разнообразной, ну, разных взглядов на маркетинг. в вузе на отделении маркетинга, ты еще получишь знания по бухгалтерскому, финансовому учету, по каким-то вопросам производства, логистики. Ну, то есть у тебя это хотя бы будет. Да, ты можешь не ходить на эти пары, но здесь как бы сам себе злобный буратино. В отличие от вузовского образования, дополнительное профессиональное образование и онлайн-курсы по маркетингу очень узко заточены только на маркетинг, Какими хорошими они бы ни были, к сожалению, их не хватает для того, чтобы вырастить из человека полноценного профессионала, которого можно сразу бросать в бой. Ну и вообще этого не добивается, конечно, ни, ни одна из предложенных структур. И здесь возникает вопрос, а куда мне идти учиться прямо сейчас, в зависимости от того, где я нахожусь? И тут ну, приходится отвечать, исходя из того, где, где, где ты находишься. Будучи, Если ты школьник или когда-то бросил вуз и пока что еще в общем, молод, молода, можешь себе это позволить, я все-таки очень рекомендую получить вузовское образование. Несмотря на то, что это можно часто услышать, и я это тоже подтверждаю, на сегодняшний день в диджитал-маркетинге на диплом практически не смотрят. То есть ты можешь устроиться в диджитал агентство ты можешь работать фрилансером, ты можешь развивать свою компанию, не имея вообще никакого диплома, и при этом быть многократно более успешной, чем другие ребята, кто вуз закончил. Но ситуация меняется, и ценность вузовского диплома, на сегодняшний день почти отсутствующая для рынка, все-таки, с моей точки зрения, системно будет нарастать. По ряду причин. Во-первых, маркетинг и большой интересный маркетинг уходит в крупные компании. Если 15 лет назад все самое интересное происходило в агентствах, то сегодня все больше самого интересного происходит… В крупных uh, компаниях, там, не знаю, от Сбертеха или там каких-то крупных маркетинговых, возможно, агентств. Но скорее даже в, на клиентской стороне, то есть в маркетинговых подразделениях банков, в маркетинговых подразделениях, там, не знаю, каких-то автодилеров, ну, в, в общем, в разных в маркетинговых подразделениях строительных компаний девелоперских. А у крупного бизнеса, у них есть требования к сотрудникам общие. Там есть HR-отдел, у, у которых тоже есть требования, что мы на такую-то позицию рассматриваем только людей с высшим образованием. И это логично. Для крупного бизнеса это очень логично. Поэтому сейчас, не получив заветную вузовскую корочку и в дальнейшем работая по специальности, ты можешь затруднить себе вот ту самую залинию, ту самую карьерную, карьерную кривую, по которой развиваться, в том числе потому, что не сегодня, но в будущем может так оказаться, что ты не пройдешь по формальным показателям наличия диплома. И второй важный момент. Если в России сегодня диджитал таков, что на корки никто не смотрит, пока, подчеркиваю, пока, то если ты надумаешь уехать за границу, вот там начнут серьезные проблемы, тебе придется инвестировать в образование за границей. Да, российские маркетинговые дипломы не очень котируются, но как минимум это уже какой-то диплом, его можно перевести. Если это диплом какого-то одного из центральных вузов, столичных или там, крупных региональных, то это может проканать на первой стадии твоего развития за границей карьерного. Если ты выбираешь между тем, получать а, образование в России или за рубежом, и у тебя есть возможность получать образование за рубежом, то моя рекомендация — получать его за рубежом. Ты сможешь потом все равно вернуться и продолжать а, карьеру здесь, но зарубежное маркетинговое образование даст тебе, простите, российские вузы, но на порядок больше, чем то, что ты можешь заработать здесь даже в самом топовом российском вузе. Без названий, без имен. В общем, корка — вещь в хозяйстве, на сегодняшний день не очень полезная, но она будет становиться все полезнее со временем, и этот тренд я вижу и предрекаю его. Но получая диплом, важно задавать себе вопрос, а зачем мне этот диплом нужен на сегодняшний день здесь? Да, я начинал с того, что если ты школьник или студент, то продолжай учиться в ВУЗе и получать диплом, а что делать, если тебе там, 42 года, ты руководитель компании, и ну, как бы, зачем тебе тратить 3 года или, там, на получение второго высшего, или там, 5 лет, если у тебя нет первого высшего, или 2 года на еще там, на что-то. Это зависит от того, зачем диплом тебе. Первое, то, о чем мы только что поговорили, диплом для вакансий. Пока что он не очень нужен, но вот эта роль будет расти в том числе в том, что она может становиться препятствиями, возможно, для занятия каких-то государственных должностей. Там тоже будут появляться вакансии, связанные с маркетингом, чем черт не шутит. Поэтому как бы, момент есть, но в 42 года, может быть, оно уже не очень важно. С точки зрения диплома для знаний… Я, конечно, крайне рекомендую не, не столько вузы, к сожалению. То есть вузы, они нужны не столько для знаний, сколько для такого системного фундаментального взгляда на маркетинг, изучения классического маркетинга. А я топлю за то, чтобы маркетологи знали классический маркетинг. С точки зрения диплома для знаний, лучше всего какие-то качественные курсы дополнительного профессионального образования или длительные образовательные, онлайн-программу от профессионалов рынка. Некоторое количество скидок я привожу... Надеюсь, скидок тоже, кстати, но некоторое количество ссылок я привожу в комментариях к этому видео. То есть для знаний скорее, наверное, выбираем на сегодняшний день дополнительное профессиональное образование и онлайн-курсы. Если мы говорим про диплом для навыков, то здесь у меня очень плохие новости. Никакой диплом для навыков не полезен. Ну, в смысле, не дает ничего. Любой диплом, да, он связан с проработкой, возможно, своего кейса. Возможно, он дает возможность сделать выпускную работу, но это только вопрос пощупать. И в порядке убывания ценности, наверное, вузы — это самое бесполезное с точки зрения навыков. Дополнительное профессиональное образование посередине где-то. И онлайн-курсы, мне кажется, самое полезное, потому что, проходя онлайн-курсы, ты можешь в свободное от курсов время, в основное рабочее время, заниматься экспериментированием, получением навыков. Именно поэтому курс сумма маркетинга устроен именно таким образом. Я очень надеюсь, что ты э, в основное время экспериментировал с теми знаниями, которые ты получал здесь и нарабатывал какие-то новые навыки. Взаимодействие с потребителем, э, формирование ценностных предложений, еще что то в общем, С дипломом очень сложно. А, к сожалению, тебе нужно это нарабатывать самостоятельно. Ну и вот этот момент я проговаривал. Если мы рассмотрим диплом для трактора, то есть если ты собираешься, как этот поросенок Петр, уезжать и работать за границей, то однозначно 100% тебе нужен вузовский диплом, а в идеале ехать учиться за границей и получать диплом там. Это будет идеальной возможностью, если она у тебя, конечно, есть. Uh, ну вот такие основные соображения. Если у тебя остались какие-то вопросы, задай их, пожалуйста, в домашнем задании, я с удовольствием тебе на них отвечу.